Нам нужно будет 4 куриные грудки, бекон, примерно 20 таких длинных полосочек, дижонская горчица и сыр с плесенью, голубой плесенью. Если не хватает соли из сыра и бекона, можно досаливать, поперчить по вашему вкусу. Удаляем филе. Вот эту часть мы тоже удаляем. Она нам ни вкуса даст, ни аромата. Совершенно не понадобится лишний жирочек. И вот здесь вот с тонкого края, начиная, Уверенными такими движениями делаем кармашек. Вот такой, чтобы сюда поместилась начинка. В каждую грудку закладываем внутрь в кармашек дижонскую горчицу и ломтик, ломтик сыра. И закрываем кармашек вот таким вот образом, чтобы вся начинка была внутри. Теперь переворачиваем наше филе и закрываем его тоненькими пластинками бекона. Следите за тем, чтобы шов от нашего бекона, вот это то, что накрывался, был внизу куриной грудки, потому что мы потом перевернем, и он будет на дне формы для запекания. У нас получаются вот такие заготовки. Их можно сразу выпекать и сразу подавать на стол. Если вы хотите заранее их приготовить, тогда их заверните в пищевую фольгу, и храните сутки в холодильнике потом уже непосредственно перед тем как подавать на стол запеките и подавайте либо в этой же пищевой фольге заморозьте вот у нас здесь такая заготовочка из куриной грудки в беконе вот она в таком виде может сутки храниться в холодильнике либо мы ее сразу помещаем в морозилке и наш полуфабрикат будет готов